Сегодня у нас тушки, мясо, что? мясо. Что? мясо. Будем заказывать. Так, сейчас ребенок тоже будет снимать. Сегодня сегодня. Я не снимаю, понял? Это для его девочек, кукла Луи, да, для девочек, девочки такие там. Вот мы пришли в тушку, такой интерьер здесь. Телевизор, там детская зона. Привет, да, Сема, я а, грушками, а такой, что мы что будем все заказывать? Здесь он, вот там, кукушки он нормального качества. Это дорогая, но довольно вкусный избранного мне котлет. Избранного мне котлет, а друзья. Да, Из мне говядины. Ну и пиво себе, возьму бутылочку. там детская зона, там детские игрушки. Зона играет. Ну и как телевизор как обычно. Далее вот такие вот шарики, все почему шарики. А это здесь отличается от белого? Темные, и с чем она он такой же Ничего. Как цветок? Не, не слушай. нету нет? только в садах? Нет, есть. Пролистала. А, ну просто вот серединка группа Можно такая вот <говор> Вот такой вот бук Красивый такие здесь постеры Приезжает Лада так, Дэнс вот Такая группа Золотой став стрелок, или трилог, стрелок стрелок. Вот, поднимаем руки вверх. Золотой стрелок. Так, не а так нет, не А я вниз впереди. Так, И Так, И Так, красивый и компот, такой Компот. компот, попробую, компот имбирный. И квас. Да, квас. Имбиренный компот дает романитарий. Имбиревый такой он немножко ждет. И класс а тоже приятный, но так пиво вообще совсем. Пиво нефильтрованное. Вот это, Ты, Ты хочешь квас с этой, соломинкой? Да, да. Кстати, в Тархуне лимон, лед, поворот сделан в таком стиле. Забыл как это называется? Это остатки строительного материала. Забыл как это называется? На дека. Как называется эта штука вверху? Я не помню, вы выкидывали еще. Ну, как а мусор? Не, такой не а тут картошка, салат. Да? Тут салат даже есть, что сидит? А будем... сюда в картошки положить. я просто разговаривать кусками есть. Это шашлык. Поэтому есть славяне. Такой <связь> бургер. А котлет, реально? и сыплю. <связь> <цепь. связь> мои принесли. Суши. А, что, Ой, какие суши. тот дом делает который очень тяжелый. Там две пакеты. сыр, пиросы, пчелы. Это не То же самое. Подруга дневных суробов есть И Едали очень много соуса. Я уже не Спасибо. Соуса, Только не выпить. А компот у не указанный. Павлик сразу выпил Целый такой бокал. Классно. Делаем ставки, кто быстрее съест. Федь или Павлик. Они Павлика больше осталось. Затем кем доедать? Ну, мама помогает. Мама сейчас все съест. мама такая. Мама, я, я рад, съели. Да, Петя? и салфетки Я сейчас руки займу. Итак, Понял. никто не победил. А, нет, никто не победил. Петя не доел картошку, Павлюк не доел. Ну, тут Это были шашлыки. шашлыки, шашлыки я съел. Картошку не съел, все, но шашлыки не доел. А Петя не съел шашлыки картошку, съел. то есть ничья. Проиграла мама. Мама ищет. Я никуда не спешу. Вот не знаю, что это вот такое за как. Я тоже никуда не шел. Возьми и доедешь. Я кричу, вот это не буду. Что это? имею? Вот не Это не, Вот такое заявление. уже все ушли. У нас осталось мало. Ну меня еще куда еще достал. Такой зуб. Какие что? Вот еще один зуб. Вообще никого нету. Пустота. Кто-то не допил там. Вот что О, Петя а. <с impermeens> не твоя. О, Питер попробовал ремонт. Ну и как? Что ты Зачем ты туда-то уже кидаешь? Тебя наже на то. А -а -а. Чего ты не хочешь? Вай -вай. Посидели мы на 2345 рублей. Какой кошмар? Так. Печально, но ну, ладно А здесь у нас наш чек Полностью Лимонад так хоть стоит 10 рублей <плес> Лимонад стоит дороже, чем пиво Первый раз только я вижу Квас, то шашлынка кашу <плес> Офигеть!